Уважаемые, хрен ли вы прячетесь за парусом? Ну? Здравствуйте. <с> По-моему, в этот момент что-то топтал. Я тоже так умею, мне причем... О, а я стрелы пособираю, вы не против, да? Да, мне бы пособирать стрелы. Он, он их как-то запихнул. А для а чего я... нам луки-то нужны? Локи нужны для охоты. забирайте стрелы, Забрал уже? Охоты. Значит, утки, что ли, будут, или какие-то, или что ли? А вот не знаю, кого на острове встретим. Поросята? ну ты у нас на плату. Ты у нас на плату, так что, пожалуй, за тобой мы охоту сейчас не будем устраивать, да? Так что охота на свиньи поросят у нас откладывается. Погнали на остров, короче. Вы идите вперёд быстренько без меня, я тут... Якорь заберу, да? Кого-то акула кусанула так просто. Самого вкусного фруктоеда. Ага, фруктоед. О, вечеряет, кстати. Я вот думаю, не зря ли мы не забрали фонарик какой-нибудь. Не зря Опа. Смотри, у нас тут осы и мед вы куда ушли? А мы в левой части острова. я прибегу к вам. Опа. Сейчас. Тишина Нет. и спокойствие. Нет, вон еще осы. Их, кстати, надо будет сегодня поймать. Хм. Поймать, нам Для Очнём. этого что-то ну А вот да, для этого нам нужен будет сачок. Но сейчас мы его сделаем. Сначала выясним. Ну, просто они так высоко опасно. летают. Ну, да. Так, пойдемте посмотрим, что у нас тут еще есть. Делла есть приманка. Приманка? Да. Мне кажется, нет приманки. По-моему, я тут сам приманка. А, или ты намекаешь на нее? Ну да, кстати. Кстати, можно а вот... посмотреть, а где еще тут осы есть. Ну, пойдемте Может, дальше, выше. удобнее будет место а, а, Можно вы вперед пойдете? Мне что-то стр ⁇ мно одной вперед и там. Да. Пускай. Так, там только. кусанет Да, там пускай, пускай кого-то забачок. А куда усанет? ФСР, а, а, вы? а что вы? ты не догоняешь делать? Что ты его так далеко пустил Ты что, другое место бегал. А, что а что там? А, оля, у ФСР есть. У меня вся есть. Забирай мед тогда. А, ну ладно, я буду еще эксплуатировать мед. Я хочу. Хотим. Ребят. Хач. Тут, кажется, кто-то ходит. Тут кто-то ходит, кажется. Где ты? Ой, медведь. Хе-хе, смотри, медведь. Мишка. Мишка. Уйди, Мишка! Почему, когда Мишка. я пытаюсь него засадить, он убегает? Михаил! Всё, Уйди, окей. Михаил! Хватит его обстреливать. Так. Надо стрелы забрать. Так, а что у нас тут еще есть? -то? О, у меня только кожа. А вот а, что а там, что? Чё? Мясо и кожа что ли, для соуса или чего? А у ну меня да. кожа и мясо, а у кого еще то не У не меня права. только кожа вообще. Какой-то вредный медведь. О! Как высоко-то пчелы летают, ребят! Смотрите, да, Тут, короче, мы ничего не заберем из пчел вообще. Они капец, это, это ночь причем, они должны летать низко, они летают как не знаю мы кто. Так, это ну какие-то неправильные пчелы. Мне кажется, что мы уже все, мы победили. Медведи, все. Мне кажется, больше тут нет медведей. Все, можно спокойно идти. Нас больше никто не сожрет, никто не убьет. Я больше не зару. Успокаивай себе. А если это неправильное все, значит, у них и неправильное место этот неправильный а метод, у за Дела. Ой, я не парюсь насчет этого. Так, ящичек, доски и всякое такое. Не а просто что, антенна. Что тут с антеннами? Она, она, я так поняла, нам сигнал давала Насчет вот этого острова mm -hmm. хм. Вполне возможно Хотя как-то странно, ладно Но там было написано 400 метров Это она и есть, в принципе, если смотря от острова mm -hmm. Нашего плота Так, надо бы нам спуститься И посмотреть, что еще внизу есть Тут еще есть мед Соты Где? Вот. Ну да, шумят а, а есть пчелы? Тихо, я забираю ну забирай. Вот нет, еще... пчел О. нету, кстати. Целых а три вот Пчел нет. Да. Угу. Они вообще причем не летают над ним. Странно, конечно. У. Там есть. Да, их во вообще про меня Слушай, ну вопрос тут только один. Пчелы должны нас как-то атаковать или до нас как-то спуститься, чтобы мы их могли собрать. По крайней мере. Но я что-то никак не представляю, как пчелы. С Оттуда такой высоты... Спустятся. Да. да, на самом деле такой же вопрос. А куда вы пропали? То, мы ниже а, спустились, офицер. ты следуем. Так, офицер тут пустын... Да. Только да, а, это... ты ноги сломаешь. Нет, да, ничего страшного. Это меня уже даже не удивляет. Не парализует, типа, если ты прыгаешь большой высоты, типа, Типа, ноги сломаны. Типа, ноги сломаны. Есть в какой-то как игре, я помню, добрая что... Добрая девочка, Вика, да? Все, у меня нету. Фонарика. Пар парализуйте ФСРГ нахрен. Все, больше медведей нет. Слава тебе Богу. Они спят. Не буди их. А Тут... этот медведь решил на прогулку выйти. Знал, Тут что есть... мы пойдем мы пожрать, хоть, захочется. Да, телега. телега есть. Телега. Тачка. Тачка. Ну, тачка. я рад, что у вас там тачка есть. Я все-таки до доперся обратно. Да Нет, до них высоко. никак не достать. Да, до них никак не достать. Они даже не атакуют. Весело. А чем мы будем их собирать-то? Пошлите тогда на плод. Заодно мед складируем. Ну да. Может, еще медведя встретим. Но это не сейчас, конечно. Попозже. Так. А сколько у нас всего кожи, офицер? Три у меня. У меня еще одна. Хм. Надо будет сейчас посмотреть. Можно что-нибудь изготовить из нее? Так. О, у нас тут чайки. Так, я пошел за своей едой. Да-да-да-да. Иди за едой. Я пойду за всем остальным. Ну, за так. разгоном. Она, собственно, есть. Не кусай меня. Прям очень удачливый у нас Вика. Да? А, Удачи. наши ананасы совсем съели. Ну как, наши, мои. О, так. О сачок. Да. Сачок изучен. Я сейчас сделаю. Также я себе попробую... Сачок? О, медок. медок. И у нас теперь банка с медом, может быть. Нифига себе. Опа. Жалко, пчелы не летят на лед, на мед. Или полетят. Да вряд ли полетят. Так, а что у нас еще тут есть? Все, шманги нет. Эфисерк, тебе посадить ананасов? А я думаю, Блин. их быстро съедают. Полезно. Для всей одежды нужна кожа и шерсть. Одежды? Угу. Можем вот одежду Раздевайся. Сейчас будем одежду делать. Ладно, Да. По-моему, немного дичает у нас тут. Так, Весна. пойдем сделаем немного баночек с медом. Так. А где они у нас есть, эти баночки? О, вот. О! Четыре банки с медом я сделал. Ой. А где они, кстати, реально Здесь находятся? Они, О, они у меня возди Стекло нужно. А у тебя есть три штучки меда. Стекла. Меда вон там. 5 штучек, даже есть. И так, стекло. ну мед это, конечно, все хорошо. Блин, как заколебала эта птица, а? а и у нас а. нет больше семечек этих анасовых. Анасовых? Странно, а мы анас. ФССР, без ананасов будешь, все. Да ладно. У меня есть маньев. ёлки палки вот это я провалился. Иди нафиг, какого. Так. Ч я хотел сделать? А. Раскидать мясо. Скорее положить немного. Сырого мяса. Так, слушай, FSR, давай тогда так. Ой-ой-ой. Спринклер. Я, я слышу, как работают спринклеры. Ну, да, потому что Вика там что-то понасажала. Мы их немного починили. И у нас их стало побольше. Да, удобно хоть стало. Так, а что нам нужно для... Так как что ты Чем мало. чайка? <звы> О. Лучники. Вот заколебали чайки, вот серьезно, Никак не угомоняться. Я не пойму, Всё. у них такой фетиш попасть в KFC, я вот не пойму. Камера. А как это еще назвать? Она добровольно летит на свою смерть. Так. Ай-яй-яй. Ладно, я пока съем супчик. О, нормас. Нормас. Кто-то там фигачит со скоростью звука воду просто. Я ее наливаю. Я тоже. Ну это хорошо. Так, я пополнил. О, понятно. То есть у нас тут... Нам на троих не хватает четырех опреснителей, да? Ну почему? Просто не все... Берут из тех, которые надо брать. Вот так и получается. Ну, вполне возможно. Так. Ладно, в общем-то говоря, погнали делать ни много ни мало замечательные сочки. Ну-ка, что мы можем с метком? О, мы можем его съесть. Но это я, пожалуй, на острове сделаю. Доска, веревка, суклианы, болт. Ядрить-колотить. Доска, веревка. Соклянный долт. Давай, сочки нам. Я уже сделала. Хе. -хе, -хе. А где сокляны? А, вот. Ну там, да. Нашел? Сокляны, да, нашел. Все ресурсы взял. На два сочка. Да. Давай мне половину. Я сделал. Киш. Да, удачи. Тебе по типа, башке вот так. Хабысь. Не хабысь. Надо, наверное, хабысь. Лови сачок. Вон сачок Ловим лежит. Едят, едят, едят. Чё едят? Минус Все арбуз. Все живо. Минус здорово. арбуз. Почему минус арбуз? Все живо, да здорово. Потому что вот арбуза нету. А чайка это? Я думала, она тут прилетела Ну сейчас посажу. Ты минус один арбуз креп и так. Так да вот, это все сложить. -то? Откуда у меня так много стекло А стекло у меня. Арбузики Отцов. растут. Да. Так, сачок mm. есть. И что ты предлагаешь прыгать? Ногами дрыгать. Или есть какое-то другое решение? Есть другое небольшое решение, но чтобы это решение сделать, так. Ладно. Сейчас надо сбросить немного, так скажем... дерьма. Хм. Вот вопрос только куда. Опять ящиков не хватает. Да что ж это такое-то? О, вот сюда в кирпичи. Отлично. Так. О, я туда же закину кожу. Давай. Кожа с кирпичами у нас. Кожа с кирпичами, да? Так. Ну что. Есть одно решение только на это все. Это просто сейчас припарковаться напротив березы. Давай, ФСР, так как у нас я даже не знаю. Строиться будем. Да, строиться будем, Вика. роли Вика, Вика, убирай. Вика. Чего? Отправляйся на остров. Ага, хорошо, я поняла вас. Угу. Ладно, хрен с ним с чайкой. Так. Активируем мотор. Меня куснули. Ой, я ой. не удивлен. Я хочу сказать другое. У меня приколюха возникла. А -а -а. Я не могу ничего делать. Я могу только вперед идти. Забавно. Это произошло Давайте. после штурвала. Я вас жду. Не знаю, я могу спокойно двигаться. Я на только вперед нажал или Нет. на control? Я нажал на R. Вертеть что Теперь походу я вернутый. Давайте, ребят, я вас жду. Ну как, ребят? Видать приеду один только я. И я вообще не особо понимаю, где я нахожусь. Ну потому что, да, смотреть очень неудобно. Может меня как-то можно повернуть? А я не знаю, где ты вообще. Я на берегу. Может, меня акула съест, а ты меня восстановишь? Да, правильно плывёте. С меня же еда не дроп. Только вы уплываете наоборот, ребят, осторожней, вы уплываете. Да я знаю, я В смысле, ребят, я тут один? на Эфисерк! Иди к Вике. Иди к Вике, пусть она тебя Если бы я еще видел, как я иду... А то я иду так, как будто не я иду. А... Вика, короче, uh, от да, тебя главная задача. Правее. Да я знаю, что правее, ты что. Я Найти просто эфисерга, оплываю, эфисерга, эти да? хрёбаные Эфисерг Мит. Возле... Мит. возле Вообще Вики. пофиг на я ее, уви... я ее увидел. Увидел? Yeah. Самое главное, меня направляйте, чтобы я вовремя остановился. А ты меня видишь? Да, я тебя вижу. Вика, тогда спрыгивай и направляйся ко мне. Зачем? Потому что я не смогу нажать на якорь. Хорошо, Вообще сейчас ты. надо будет ты... рули якорь поставить вместе. А ФСР пусть хоть как-то направит насчет того, где мы будем напротив той березки. Эм, сейчас, я как я вас не... направлю, если я не могу вас вот видеть? Вот ты кого должен был. Ну о, ладно. Ты, ты, ты замечательно. Здесь. Я тебе скажу, когда А, -а, -а. так. о ба ба ба Мы, кажется, уже проплываем. Может быть, мне найти медведя, чтобы он меня съел? Иди сюда, иди сюда, офицер. Как я пойду? Да, правильно. Пешком, мать твою. Только сюда. Вы меня ну, видите? Плод. Я не вижу, где плод, как я туда пойду. Он позади меня или сбоку? О, господи, я не знаю, где ты вообще. Вика знает. Вот. Ты вот, мы тебя видим. Короче, я раз, а, не вовы. вижу. Я а, вижу акулу, спрыгивай. которая впереди. Акулу, которая Ты можешь где-то видеть акулу? Я вижу возле меня она плавает. А, понятно. Короче, вам тупо. У кого-то коллекционации Короче, офицерка, иди в бок. Да я понимаю, что в бок. Вот. Так, иди сюда. тупо. Бог, бог, бог! Прыгай! Я же говорю, акула. Te... Стой, стой на месте. Стой, стой. И давай, проходи внутрь туда. Как-нибудь. Так. Встань за штурвал и покрути его. Да штурвал, куда ты идешь, дурак? Откуда я Дурей. знаю, где он? Думаешь, я его вижу? Так. С стой. Прямо. Стой, стой. Нажимай на... Покрути немного. Ура! Я починился. Нет, ты не починился! Нет, он починился. Я починился. Он, он ты идешь назад. Ты... А, <с <с слава я слава. теперь крутиться могу. Так. Теперь, уважаемая Вика, пожалуйста. Отпустите немного якорь. Хорошо, сейчас. Медок. Я думал, его не съем. И опускай, опускай, А, подожди! Тормози! Полундра! Все, отлично. Наши арбузы опять едят. Так, мы припарковались, значит, пойдем сейчас выяснять, Арбузики. где Арбузики. наша замечательная березка. Ну вы за арбузами своими следите. Ты хочешь пойти вверх? Я хочу понять, На где остров. эта березка вообще находится. Ну, короче, мы сейчас будем строиться вот отсюда примерно. О -о -о. А -а -а -а -а. Другого выхода нету. Что такое? Да. Просто представили, как это будет долго. Ничего <серклик> страшного. А короче, мы ускорим. ржачно Да, короче, погнали строить. Че? Просто не хотят ловить. <связывается> <связывается> Надо не. Они, мы... да. они же сейчас выше... <связывается> Я поймала! Давай. Я поймала. поймала! Четыре. Их можно, чтобы они не кусали? Я их поймала так. Иди сюда, оса. Ты ставь, ставь, ставь, ставь, ставь. У меня дерева нет больше. Дал пришел с деревом. Давай, давай доставай своих штанин, дерево. Ну же, пчелы, осы. Фига себе, как они сюда, ле? Опа, она опять собрала. Коза какая. Какой кошмар! Все спускаемся. Кому спасибо? Не спасибо. Так, кого нужно отсюда сбросить как следует? А вы тогда пчел потеряете? Не, мы не потеряем. А теперь. А ты тоже об этом подумал? Пилар, Ребят. Пилар. Йо! Жалко, что вот дерево не, не вернулось в комментарий. Да. Да ну, ничего это страшного. Это было очень забавно. Было весело. Так, куда пчел? Чё будем что делать? Подожди, дай пчел сюда. Ой, какая чаечка. Пчаячка, пчаячка. Перья, перья и ножки. Так. Собирай ножки. И пиперии и ножки. Пипяу. Так. Пипяу, да, ну ладно, хорошо. Пипяу, пипя. Иди сюда, на второй этаж. Спасибо. Mm -hmm. Давай, сбрасывай, пчел. Быстро. Давай сюда. Да, Ловить быстро. их надо. Да. Оп. Так, что у нас с пчел? А Не, мед сбросим. Смотрим. Да. Изучаем. Улик О, улей. Да, а пойдемте улей? его ставить. улей даст нам мед. Так, а что нам нужно для Улика? А мед нам что даст? Мед нам Еда. даст лечебную массе и еду. Да. О. Так, доска, едрица, коломадрица. Слушайте, а мы сегодня Улики не поставим. У вас Почему? нету досок? У нас только 8 этих районов пчел из 15, так что придется тогда нам еще по острову погулять будет. Ну а когда погуляем, уже поставим улики. Так что на сегодня будем заканчивать, ребят. Да, это была сложная миссия по добыче пчел. Пусть-строитель. Надо назвать прям гури В общем, тема удачки. С вами был Сунит Эфи, сэрк! Вика! Всем пока, карточка! Пока!